Привет всем! Наступают самые большие праздники года. Это Рождество, это Новый год. И пользуясь случаем, хочу всех поздравить с наступающими праздниками, так как Рождество, так как Новый год, так как Православное Рождество, Старый Новый год. И всем хочу пожелать счастья, здоровья. И всего наилучшего вам и вашим семьям и вашим знакомым и спасибо всем э, за просмотр моих видео спасибо всем моим подписчикам я думаю в этом году уже у меня будет последнее видео и я решил его посвятить моей любимце э, DJI осмо pocket э, как вы все знаете недавно прилетела прошивка 1.30 на ней пофиксили э, какой-то бак у кого-то был, когда в плохое освещение камера выдавала красные оттенки. И пофиксили еще автофокус, для которым я уже и не жаловался совсем. Он совсем был хороший. Но, наверное, DJI нашли что-то еще, что можно сделать получше. Спасибо им за это. И еще пофиксили не то, чтобы это глюк, но... Сделали возможность центровать камеру при включении с сторонними широкоугольными линзами или, или даже макриками. И вот я сейчас вам продемонстрирую. У меня, как вы все знаете, есть ширик от фривелла Он выдает неплохую картинку. И раньше его надо было подключать, э, э, ставить на камеру только когда камера включенная. Это происходило просто. И при выключении камеры надо ее было снимать для следующего включения э, камеры, так как э, линза не разрешала отцентровать гимбал и э, выдавала ошибку. Всегда надо было включать. Osmo pocket и потом только вставлять этот ширик на на место на камеру на линзу. Так вот теперь это этой прошивки все пофиксили и э, включать камеру можем уже э, с надетой э, линзой, шириком в моем случае от Фривела. Центруется нормально, э, остается все равно биение, так как, э, так как э, размеры этого ширика не дает опуститься камере больше, но биение не сильное, а главное, что уже э, э, заканчивает камера э, центроваться. Вот смотрите она бьется но не сильно да конечно может прийти к царапинам но но уже уже удобно будет пользоваться этой камерой вот когда вы снимаете короткими короткими э, перебежками и пожалуйста я включаю она центруется не надо снимать не надо одевать и все работает все нормально так вот такое обновление прилетело. Э, на нашу осма Pocket, э, кому-то это очень поможет таким как мне таким э, кто еще думает о приобретении каких-то шириков э, про юланзи я ничего вам хорошего не посоветую есть у меня тест я ее потерял во время теста и не, нисколько не жалею об этом а это фривел камера э, это фривел широкоугольная линза да, она хорошая она выдает неплохое качество есть у нее какие там, конечно небольшие оптические недостатки, но в основном камера имеет возможность снимать углом намного шире, чем, чем без этого ширика вот еще раз покажу удобство этой прошивки так как раньше было надо центровать, вставлять, поснимал, выключил и снимаешь для следующего включения, снял, включил и обратно ставишь. В таком случае можно оставить и жирные пятна на, на, на стекле и неправильно поставить и так далее. А теперь все уже видите, все она выключилась она остается на камере и да не так чтобы очень очень хорошо но но намного лучше чем каждый раз снимать и еще э, как бы мелочь но такая не очень хорошая так как нельзя вставлять камеру с надетым каким-то или нд фильтром или шириком в кейс так как э, внутри этих насадок есть магниты и они немножко как бы упираются об стекло объектива Osmo Pocket. В таком случае уже лучше держите камеру э, в руке или используйте эти маленькие насадки на, на только на, на гимбал. Я правда его потерял, вам не могу показать. Но в моих э, обзорах он, он фигурирует. У меня он был от э, PGY Tech. И у него есть промежуток между, между. Как надеваете? У него есть промежуток между линзой и, и этим, э, этим э, насадкой этой пластической. Так я думаю, может даже и поместиться с этой насадкой вместе. Но, к сожалению, я этого не могу проверить. Если у кого-то есть такая насадка, можете измерить промежуток между не насадкой, а это э, защита, э, э, э, защита для этого гимбала, которая надевается маленькой. Если у кого-нибудь она есть, если есть возможность измерить дистанцию этого промежутка от этой защиты до, до линзы, я вам буду благодарен, если вы запишите в комментарии, какой промежуток, так стоит ли будет мне покупать ее или или уже не стоит. Вот так вот центруется, бьется, но но но уже уже как бы уже не так неудобно снимать Osmo Pocket, как раньше было. Снимаем, включаем и тогда только одеваем. Так вот. И всем спасибо за внимание. Всем хороших праздников и до следующих тестов. Чао, пока.